с вами скелетон, и я начинаю обозревать моды в Майнкрафте. И первый мой мод будет называться Хоррор Мод. Он добавляет инфекционного Стива, смерть, Сундермена, Херабрина, не такого, в черном. Херабрин в черном. И косу смерти. Ну что ж, да давайте сначала инфекционного Стива попробуем. Ставим его, он на нас смотрит, думает, мы нажимаем на эту кнопочку а вот здесь его можно добить а как он умрет? из него выпадет око эндера но мы этого не видим точнее не око, а жемчуг эндера простите за занимечку. Так, давайте теперь херабрина попробуем вот, вот так вот выглядит наш херабрин а опять нажимаем на кнопочку Давайте вот так. И будем бить его. бесконечно. Из него выпадает один алмаз. Давайте вообще сделаем вот так вот. И наверх. Включим день. И теперь попробуем слендерменом. Так, главное на него не смотреть. Не смотрим. он испарился а мы в ловушке ну ладно, это не беда испарился он неподалеку кстати, вот она смерть ну что ж это будет затяжно, но я попробую смерть, дорогие друзья мы никак не сможем победить честно вам говорю, ну ладно мы не будем ее трогать, из нее выпадает один алмазный блок вы не представляете, как я ее долго бил за кадром я ее и динамитом я около 100 шашек динамита использовал потом в вы его кунал ну короче, что только не делал так что урон у него приличный, он сносит три раза вас даже с алмазной броней так что не советую я вам попасться ему на глаза в моде И еще про второй мод скажу вам. Этот мод называется сэндвич-мод. Но текстурка у него почему-то отсутствует. Смотрите, вот сервел-моде. Сейчас попробуем найти кого-нибудь. Вот он, смотри, смотрите. Она нас убьет быстро. Ай. Все, видали? Все, мы умерли. Эх, ну что ж, дорогие друзья, если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на мой канал, поставить лайк, прокомментировать, подзвать друзей. А с вами был Скелетон и мой первый обзор модов. Всем спасибо, всем пока.